Небольшая ремарка по двухматочному содержанию. Но за все 35 лет своей практики в пчеловодстве с первых дней я осваивал технику содержания семей в двухматочном режиме. Ну вот как в пользу для технологии обгула маток. Из 30 с лишним семей две матки были на обгуле, не обгулялась ни одна. Ну таких две всего-навсего на пасеке. Но ну, тем не менее, имеет место. Почему я всегда пчеловодов предостерегаю от риска обгуливать всего одну матку, в, одной, в основной семье. Вот точно такой же равноценный стоячок с тремя обгулянными матками. Основная масса семей обгулялась с двумя матками. Некоторые с одной. И есть такие, которые и вообще не обгулялись. В которых не обгулялись матки. Ну, таких мало. Две всего но, тем не менее, есть откуда брать мини-банк маток в каждом стояке там, где по две матки всегда можно безматочную семью укомплектовать плодной маткой о чем я хотел бы еще сказать за двухматочное содержание сейчас будет разговор идти о пользе этого дуэта работая на одну общую семью через разделительную решетку в роевую пору ну что касается годового то есть содержания семей в двухматочном режиме в годовом цикле понятно зимовка весенний старт но есть очень капризный момент роевая пора как реагирует двухматочная семья в эту пору вот сделал я отводки на старых матках половину в двухматочном режиме причем сборные не зимовавшие и не развивавшиеся с весеннего старта в двухматочном режиме а именно сборные отводки на двух матках по одной матке из каждой семьи и отводки в двухматочном режиме так вот тех Отводки, которые я сформировал на одной матке, набрали корпус пчелы и уже в каждом отводке маточники. Сила семьи, соответственно, потерялась, потому что такой настрой с маточниками всегда сопровождается снижением активности матки. И двухматочный отводок работает как часы. Я обращал внимание, даже перезимовавшие старые матки, ну, то есть перезимовавшие в двухматочном режиме, роились самые последние. Или же проходили по сезону до самого конца. Может, какое-то соперничество, может, какая-то конкуренция или соцсоревнование. Не знаю, что является таким вот фактором, причиной, что матки... Две, на работающие на одну семью имеют такую высокую активность сила семьи в половиной и даже больше раз превышает чем отводки на одной матке вот такая небольшая заметка по особенности двухматочного развития вот этот капризный роевой период Ну и семьи, как с весны, стартовали с двумя матками. Затем отводки делаются. И сейчас обгулялись по две матки. Точно так же же они будут развиваться и весь активный сезон с двумя матками. Перед главным взятком на одной матке делаю небольшой отводок. А нарощенная сила... В основной семье, двумя мат... благодаря двум маткам, соответственно, будет идти на последнем медосборе. Ну и на последний медосбор, конечно же, я ее закрою в изолятор. Там и мед будет, и направление мое основное, и маточное молочко в этой семье. А через месяц выпускаю на наращивание силы зиму. Так что есть вот такой вот серьезный нюанс положительный в двухматочном развитии именно в роевую пору вот этот период может кому-то пригодиться. всего доброго удачи успехов в этот роевой период проскочить его максимально безболезненно с минимальной потерей и сохранить силу семьи до главного взятка.